из троицка называется она подмосковная состав у нее 50 процентов шерсти 50 акрила а толщина в 100 граммах 250 метров если будете вязать в одну ниточку можно легко посчитать вот эти 250 метров разделить пополам будет 125 125 метров если будете вязать в одну ниточку в 100 граммах на круговые спицы надо набрать 68 петель и вязать резинкой 2 на 2 на высоту 25 сантиметров резинка такая вяжется очень просто 2 лицевые 2 изнаночные вот и весь узор вот эти четыре петли постоянно повторяются 2 лицевые 2 изнаночные и так вязать резинкой 2 на 2 на высоту 25 сантиметров После того, как будут связаны 25 сантиметров, надо будет делать прибавление петель. Когда 25 сантиметров уже связаны, на этом вязание резинки прекращается. Теперь весь ряд вяжется лицевыми петлями. И одновременно делается прибавление после каждой третьей петли удваивается каждая четвертая петля, сейчас я покажу, как первая вторая, третья, четвертая удваивается из протяжки изнаночной петля. Вот тут из нижнего ряда, вот тут этот ряд. Это из нижнего ряда протяжка. Провязали ее лицевой и тут же лицевую из одной петли получилось 2 Дальше три петли провязываются и четвертая также удваивается. Провязывается лицевой. Первая, вторая третья четвертая удваивается и таким образом провязать весь ряд удваивая каждую четвертую петлю и вязать весь ряд лицевыми петлями теперь на спицах 90 петель После этого провязать еще 3 ряда лицевыми петлями. И следующие ряды вяжутся платочным вязанием. Сейчас сразу надо будет связать один ряд изнаночными петлями, следующий ряд лицевыми петлями и третий ряд опять изнаночными петлями. Вот так выглядят связанные ряды. На этом вязание манишки заканчивается. И все петли закрываются. Провязывается с левой спицы петля, на нее перекидывается петля с правой спицы. И повторяется все то же самое. Провязывается петля, на нее перекидывается предыдущая. И вот так, свободно, не затягивая, провязывать лицевыми все петли, закрывая их до последней петельки. Это был супер легкий и простой вариант вязания манишки.